Привет! Давайте посмотрим, какими выросли наши растения, которые мы посадили полгода назад. Это наш предположительный кедр, шишку которого мы привезли из Германии. Было много семян, но проросло только одно, остальные расти отказались, а вот таким росточком был в самом начале. А вот такой он сейчас. Довольно скромный прирост за полгода. Вот так выросло дерево личи. Мы рассадили проросшие семена, так как их было много. Теперь каждый растет в своем горшочке. А вот так вот все начиналось. Нежные полупрозрачные листочки коричневого красного цвета сейчас стали совсем зелеными. Деревце выросло в высоту приблизительно на 40 сантиметров. А вот так выросла авокадо. Это несомненно рекордсмен среди наших растений. В нем не 50, не 80 сантиметров, в этом дереве чуть больше метра, но на данный момент рост замедлился. Семечко все еще находится у основания и оно живое. Очень интересно какую функцию оно сейчас выполняет. Среди увидевших это видео наверняка должны быть знатоки Пожалуйста, расскажите в комментариях, зачем авокадо так долго хранит свое семечко, и очень хочется узнать, что же за дерево мы привезли из Германии. Это кедр или все-таки нет?